-тата -тата -тата -тата -тата -тата. Кроме страха видеокамеры и вообще публичного выступления, я хочу правильно научиться разговаривать. Я плохо выговариваю некоторые буквы. Не задача на задаче, которую нужно просто решить. Я бог ютуба, я могу перемещаться в пространстве. Смотрите. Пом. Я уже здесь. Okay. У меня день второй моего челленджа. Я второй день подряд буду выкладывать э, видео на YouTube. И так я буду делать на протяжении 50 дней. Для чего это делаю, еще раз повторюсь, я делаю это в первую очередь для себя, я хочу победить свой страх включенной камеры и вообще страх публичных выступлений. Я вам хочу сказать, что вот вчера я первый раз снимал это видео и выкладывался на свой канал, я это делал 11 часов, в общем, я редактировал 2,5 минуты. Это настолько большой труд, я даже не мог себе представить, это... Казалось бы, ничего там такого нету, то есть обычное простое видео, там 2-3 вставки, то есть там, поменял формат и все. Я работаю в программе Sony Vegas, и э, вот у меня получается, были две полосы черные слева и справа от лица, и я просто я не мог сделать их, в общем, убрать. Ну, что-то там намудрил. Я к чему? Что на самом деле вот это вот видеоблогерство, это настолько большой труд. Тут вот люди, когда смотрят на эти видео, ну, казалось бы, там, ну там кто-то что-то там погнал, там 2-3 минуты что-то поговорил или показал там. А на самом деле это, если ты делаешь это сам, если у тебя нет команды, если ты э, делаешь сам контент, сам это все дело снимаешь, потом редактируешь, э, хочешь донести какую-то интересную идею, это настолько сложно. Ну, Я, честно, я, я до конца этого даже не понимаю сейчас. В общем, вот за 50 дней, которые у меня будут впереди, я это пойму, я это для себя проанализирую и пойму, нужно ли мне это жизнь, жизни вообще это блогерство, видеоблогерство. Что такое вообще вот это вот? Зачем этот челлендж для меня еще нужен? Это вот я вам скажу честно, у меня было желание о чем-то писать, о чем-то снимать, что-то, какую-то идею доносить до людей. Иногда я что-то выкладываю там или в Инстаграме, кто еще не подписан, кстати, подписывайтесь там или там на Фейсбуке. И Хотелось всегда Попробовать YouTube. Вот хотелось, хотелось, хотелось, хотелось. И вот пришел момент: Слава выложил пост о том, что верни, пост, верни, а снял. Видео, там интересно про мечты, про то, что мечты материализуются, о том, что нужно правильно мыслить, потому что нужно бояться своих мыслей. <с> мечты сбываются, и мысли все тоже материализуются. Поэтому я просто решил для себя протестить вообще в жизни, нужно ли мне это. Что-то хочется попробовать? Возьми по тесте. Там. Вот. Хочется автомобиль? Пойди. Там тест-драйв проводить, да, вот мне жена приходит, приносит одежду какую-то или обувь, а это, Наташа, зачем ты мне принесла, она, ну, по мере, ну, 14 дней есть, ну, мы вернем потом, ну, по мере, посмотри, там, не обязательно носить, просто посмотри, я тебе принесу, и, я, Наташа, ничего не надо вот это, она, я тебе принесу, посмотри, ну что ты вот, это вот так вот делаешься, поэтому все нужно на себе пробовать, на, себе, на себя нужно все примерять и э, понимать, вообще, нужно ли это тебе. Вот мы с Наташей были, кстати, на тест-драйве э, неделю назад, э, катались на Range Roverе Velar в Киеве мы были на крутой квартире ездили, это в отдельном видео расскажу, это не сейчас. Э, в общем и, э, и вообще, как я пришел к этим тестам, в общем, я тоже расскажу отдельно. Э, и вот прокатились. Э, у Наташи была мечта, в общем, я хочу себе Range Rover, э, ну у меня тоже была такая мечта. Поездили на этом Range Rover, кстати, у Наташи свой канал в инстаграме, она пишет про отзывы, и там как раз вы можете найти, посмотреть, я его вставлю ниже в комментарии и э, она там написала свой отзыв про Range Rover Velar стоимостью 100 тысяч евро э, мое мнение осталось положительное вообще на сто процентов классная тачка вообще я бы с удовольствием на ней бы ездил бы э, поэтому а вот у нее мнение поменялось мы были в салоне Range Rover Bentley там Jaguar и вот э, Наташе понравился уже Bentley поэтому у нее вот поменялось желание она говорит, я теперь Range Rover не хочу я хочу себе Bentley поэтому нужно приходить нужно смотреть, там примерять на себя вещи, вот пробовать. Если вам хочется снимать, давайте, ребят, начинайте. Короче, это э, сначала думаешь, блин, о чем снимать, что рассказывать, вообще, что показывать, как, куда, я буду там смотреться, не, ну, в общем, там некрасиво, смешно, там и такие слова. А вот начинаешь когда делать, я вот утром проснулся, я такой уж себе уже накидал список. Ага, о том, о том, о том, о том, о том то подвести, то рассказать есть чем поделиться на самом деле не обязательно что-то выдумывать то есть реально есть вообще о чем каждому человеку каждому человеку каждый проживает свою жизнь со своим опытом вот я тут уже наснимал на 4 минуты так что я думаю еще минутку сегодня, сегодня в течение дня добавлю в другом месте хорошего дня ребят увидимся я хочу правильно научиться разговаривать и правильно доносить слова все правильно, все буквы выговаривая, э, не спеша произнося свою речь, э, а то я как выстрелил, выстрелил и куда-то убежал, как будто. Но ну, нужно вот смотришь там на, евро... на европейцев, там на стариков, да, которые там попивают как ёчек сутречка, вот он, он, вот он никуда не спешит, он наслаждается вот этим вот, вот сейчас, вот именно сейчас, момент сейчас круто я развиваюсь в общем канал растет за 10 часов добавился один человек за 50 просмотров вот так что такой показатель такой анализ привет ребят а какое у вас есть оборудование для профессиональных видеоблогеров